Всем привет! Мы приветствуем вас от канала магазина Glingkeru. Сегодня у нас выездная запись. Впервые, наверное, в нашей истории мы приехали в гости в пространство, которое называется Машкина кухонька. Мы вас приветствуем здесь, соответственно, вместе с хозяйкой и автором этого уютного места с Машей Зотовой. Маша флетистка, Маша блок флетистка, это разные вещи, это разные люди. Вот, сегодня мы говорим о блокфлейтах, поэтому вот э, все флейты, которые вы увидите, это блокфлейты продольные, э, и они нас интересуют. У нас будет такой э, свободный разговор о том, что такое блокфлейта вообще, и о тех инструментах, которые в нашем распоряжении. Э, я предлагаю сначала познакомиться немножко с тем, что у нас есть, да, с диспозицией. Э, у нас есть несколько сопрано, четыре инструмента модели Denner. Они отличаются только древесиной, ну и ценой и звучанием. Вы их сейчас услышите. У нас есть а, сопрано модели Кинсекер. Вот она. Это старинный ренессансный инструмент. Еще. Да, и немножечко похожие а, три инструмента. Модель называется Адрис Dream mm -hmm. по имени Адриана Бреукинг, которая принимала участие в их создании. Мечта Адри называется. Давай, может, с этого и начнем. Вот чем они отличаются принципиально? Да, есть у нас денер. Она выглядит, наверное, более традиционно для блокфлейты. Она выглядит более оборочно. Оборочно. Да, потому что модель Кинсикер – это ренессансная блокфлейта. У нее больше, шире сами отверстия для пальцев. И часто очень она делается даже без двойных дырочек. Ну, как здесь. Да. Угу. И ну, нужно приноровиться, чтобы играть, чтобы пальцы попадали, чтобы все зажимало все отверстие. Вот. Плюс, в отличие от барочной флейты, ну, более поздней блокфлейты, у нее достаточно широкий и расширяющиеся к низу отверстия именно звуковой канал uh -huh. вот это позволяет флейте звучать более ярко может быть на более какие-то открытые пространства на а, больший а, зал а, звонче она звучит вот а, соответственно флейта модели Деннер. Uh, ну, наоборот, да, у нее сужающийся будет конус к выходу звука... звуковой канал. И сами звуковые отверстия они, конечно, такие намного уже, чем в этой модели. То есть я понимаю, что их немножко проще закрывать, но за счет этого она дает меньше звука в целом. Она более, да, такой собранный, более узкий э, тембр, если можно так и про тембр говорить. Uh -huh. э, ну и я думаю, что здесь, конечно, э, есть разница именно в блоке. Не берусь судить, как там э, канал воздушный этот строится, но, э, собственно, звук-то рож рождается именно в блоке, поэтому есть определенные отличия. Как это перелагается на музыкальную плоскость? То есть инструменты сделаны по-разному, дают разный звук. Что, что с музыкой? А, ну, по-хорошему, конечно, на а, более ранние модели нужно играть более раннюю музыку. Да? То есть это все-таки э, какие-то и консортовые, ансамблевые то есть, э, произведения, и это все-таки ренессанс. Будет звучать такой вот все-таки больше похож на органчик звук у этих инструментов. А, а этот инструмент, мне кажется, он более сольный. А, то есть сюда и Вивальди будет, и там талиман Думаю, что именно для сольного... А, для сольных каких-то произведений э -э, вот этот инструмент он конечно он более виртуозный он более э -э, четкий тембральный я думаю что э -э, с например с струнным каким-то ансамблем будет проще выстраивать интонацию например э -э, на этом инструменте чем на том uh -huh. то есть тот э -э, инструмент хорош э -э, именно в ряду э -э, подобных ему инструментов то есть вот консорт, если э, делать, то одной модели брать инструменты и э, это, будет, это будет хорошо. Одной модели и ну, какие обычные инструменты входят, если так брать по, по минимуму и по максимуму? Ну, э, минимум, мне кажется, это сопрано, альт, тенор. В идеале mm. еще бас, mm. а дальше нет предела совершенства, можно... Э, ну вот, может быть, дублировать голоса я бы и не стала, uh -huh. а, но можно расширять составы, есть очень разные. Есть и до 10 инструментов, не дублируемые голоса. То есть uh -huh. каждый инструмент, там, конечно, повторяются несколько сопран, несколько альтов, несколько серов. А, есть же еще и блокфлейты еще более низких регистров, и более высоких, да, и сопранина, и горкляйн. И мне, мне однажды довелось видеть, я даже не знаю, как это называется, контрабас, наверное, блокфлейта. Те, которые на полу стоят Те, да, которые да. на полу, и как у фагота, сычка. Да. Угу. Вот. Удивительный инструмент, его, конечно, чтобы продуть, это нужно иметь мощь. Сноровку, да. Ну, то есть у нас тут тенора, это как бы еще, мы их берем, и нам все время кажется, что они такие большие, там нужны такие большие руки, много воздуха, да? Но на самом деле все же это конструируется, вот у э, теноров, пожалуй, наверное, такое самое широкое расположение э, отверстий, а в принципе дальше-то сам диапазон, он достигается, низ, низкое звучание флета достигается за счет просто растроба за счет ширины воздушного канала, но не за счет расположения вот этих вот, вот системой и все это компенсируется. Угу. Ну, у Маленхаура, например, есть и тенора ну, во-первых, совсем традиционный вариант это как а, нет, у меня без нету. клапана, да Здесь нет, да, есть у Аулоса Два тенера, один без клапана и другой mm -hmm. клапан на нижний, на нижний палец, да, на до, на до диез И потом еще добавляется Четвертый палец в левой руке И второй палец в правой руке mm -hmm. есть, Потому да. что это позволяет отверстие Расставить еще шире, да, если инструмент сам больше, mm -hmm. а пальцы, соответственно Можно ставить не на саму дырку Да, не на само отверстие, а на Клапан mm -hmm. да. вот. В этом плане, конечно, Разнообразие большое, да? ну, я думаю, что вряд ли здесь можно говорить о том, что это какая-то традиция, да? потому что делали и так, и так. Делали очень по-разному, и, конечно, в эпоху барок на любом духовом, духовые, мне кажется, инструменты, они претерпевали больше вот этих изменений, потому что каждый исполнитель, он же был очень часто и мастером. И под себя что-то переделал, действительно, чтобы удобнее было, чтобы строй лучше как-то держал инструмент. И, конечно, наверное, лучше это видно на флейте поперечной, да, флейта Траверса, которая позже вот обрастала клапанами. И вот там очень много разных вариантов, как эти клапаны располагались. Чуть ли не вот, наверное, 19 столетие, это чуть ли не каждое десятилетие там менялись какие-то системы. И каждый музыкант, игравший в оркестре, он себе придумывал свою систему. Живое очень. Дело живое, да, но и вообще это такое барочное представление, даже, может быть, более ранее из Ренессанса пришедшее, да, вот музыкант и мастер. Вот он угу. в одном лице, он да. сделал, он сыграл, он что-то изменил, он же мог, мог быть и композитором да, и тогда в принципе, все, все композиторы, угу. в первую очередь, были исполнителями. Да. А Причем на разных инструментах, да? То есть не только на там, духовых или блок-флейте, но угу. еще и, и на струнных, и на клавишных, и, чтобы представлять специфику каждого инструмента. Угу. Ну, в общем, да, современные композиторы этого лишены, конечно. Нет. С одной стороны, это, это хорошо, лишены необходимости. Имею в виду, да? С одной стороны, это хорошо, что ты сел за компьютер да, и накидал, и все звучит, все играет. С Нет. другой стороны, часто приходится встречать такое, что музыканту-исполнителю понятно, что это просто не сыграть. Это либо да. очень сложно, либо неудобно, либо просто не... Либо просто сказать, что... этих нот нету на инструменте, например. С таким тоже сталкивались. О материалах. Вот у нас есть пластик, довольно специфического вида, не похож на пластик у других, там типа Yamaha и махи, и хоноры всякие, которые да, про недорогие, да, он такой с, с блестками и, возможно, даже сам материал чем-то отличается. Это у Маленхаура, да, ни у кого другого я больше не встречал. Также есть версия у них сочетания пластиковых штук и деревянный корпус. Расскажи немножко об ощущениях, как играющий музыкант. Вот ты берешь... Что ты видишь и чувствуешь? Ну, а, я чувствую себя ученицей детской школы. Ну, то есть вот блок-флейта, в принципе, в умах многих людей, это вот детская музыкальная школа и дальше заканчивается жизнь блок-флейты. Вот. Эти инструменты, конечно, это в первую очередь сделано для ребенка, который только учится ухаживать за блокфлейтой, да, поэтому с деревом есть определенные тонкости именно в уходе. Здесь все очень просто. Хочешь, хоть под краном <с> вымый с водичкой, смылкой. Про да. пластик, конечно. Да, да, конечно. Дерево более требовательно в уходе. Что касается ощущений при игре, сложно сказать. Вообще, конечно, материалы сейчас очень разные есть. Есть материалы, которые, ну не скажу, что лучше дерева, но определенных, возможно, пород. Бывают более удачные пластиковые модели, да, чем каких-то... каких-то моделей вот деревянных, каких-то, возможно, пород именно дерева. Что еще про этот инструмент? Ну а чем он детский-то? В плане чем ухода понятно. В плане, ну да, в плане ухода. А, к нему нужно чуть больше привычки. Ну это не про то, что он детский, поэтому, <laughs> вот. А просто к нему нужно приспособиться. И, ну, во-первых и к широким дырочкам, но это отдельная, да, это модель все-таки. И некоторые ноты все-таки вот чувствуется такая, не знаю, игрушечность этого инструмента, да, то есть mm -hmm. некоторые ноты не четко берутся или срываются наоборот, ну то есть вот какая-то вот свистулечность есть. Угу, угу. Вот. У других, у деревянных тоже бывает, э, проскакивают вот, какие-то такие шипения, призвуки. Но у дерева они как-то вот, не знаю, более благородно что ли. Вот. А здесь ну, все-таки пластик, чувствуется пластик. Угу. Ну, то есть закрытыми глазами, если в руки взять, точно отличишь? Ну, закрытыми глазами точно от тех, которые здесь отличу, потому что у нее свистолечка другая. Ну угу. вот. да, я думаю, отличу, конечно. А по звуку? И по звуку, но За вот как раз вот эти... Если... А... Ну если со стороны послушать. Да, вот именно эти самые призвуки, плюс дерево все-таки как-то там успевает резонировать определенным образом и глубина звучания есть. Могу от себя добавить, поскольку сталкивался с несколькими вариантами, с несколькими попытками реализовать вот эту концепцию пластик плюс дерево, почему-то именно здесь у Моленхауэра она работает ну, как-то более удачно, чем у других. Здесь, как Маша сказала, более широкий канал внутренний, более широкие игровые отверстия, за счет этого в принципе она позволяет как бы дать больше воздуха. Да, то есть больше напора дыхания. Возможно, именно за счет этого преодолеваются минусы пластикового свистка, который звук формирует как бы сам по себе более куцый что ли, да, или более скромный. А дерево его уже должно окрасить. Здесь как раз за счет канала звук получается более полный, чем у других моделей с пластиковым свистком и деревянным низом. Но сказать, что это приближается где-то к дереву, конечно, нет, я бы не Невозможно. Сказала. Невозможно, да. И может быть даже. Я не уверена, что есть смысл, в принципе, да, совмещать, потому что ну, тут только для галочки, что это вот наполовину деревянное. Ну, может быть, с точки зрения ухода, если ребенок с таким инструментом дело имеет, он учится ухаживать за деревянной частью таким образом, как ну, за вот целым инструментом. Я, я считаю, что ребенок должен учиться на любом инструменте, неважно, из, из какого материала он сделан. Из пластика вот тебе тряпочка, вот палочка, вот так вот это нужно протирать. Все равно это в любом случае это делается, ну, как говорится, с молодых ногтей <laughs> к этому приучаешь mm -hmm. ребенка. Ну да, ну просто меньше риски может быть для родителей назовем это вариантом не для ребенка, а для родителей, спокойно, да? что, что ребенок ничего со свистком с этим не сделает, да. свисток да. не разбухнет. Ну и, и я думаю, что еще, что касается детских э, вариантов, э, сам свисток из более плотного материала, да, не деревянный, а пластиковый, э, не так разгрызаем. Все-таки дерево, погрызть, зубки поточить, есть вот это вот соблазнно. <связано> да, да, да. Пластик он Особенно, как минимум. Еще. Да, да. Вот. Пластик он более долговечен в этом плане. То есть даже если там как-то на самом деле это, конечно, неправильная э, постановка, когда зубы касаются э, свистка. Вот. Но учат очень по-разному. Иногда очень часто учат предваряя э, деревянные духовые инструменты э, тростевые. И mm -hmm. поэтому как раз вот этот захват, он, э, ну как вот... Ну, кларнет, а, саксофон так играют, да? Да, Их да. зубами можно попирать. Да, да. Mm -hmm. вот, видимо, для этого, чтобы дальше. Ну, плюс, быть. не надо забывать, что есть э, практика обучения групповая, Натощицы. Где вообще не до этого. Где вообще не до этого Где просто дали всем, и желательно еще там все 30 на весь класс одинаковые, чтобы ничего не объяснять дополнительный педагог Всем дали, все играют, а кто уж там, куда зубами упирается, упирается, слава богу, что-то звучит, что-то играет, да, хорошо. Что мы заметили по материалам? Вот мы взяли 4 инструмента, вот мы на них играли еще в разных сочетаниях, а это у нас древесина оливы. И она отличается, кроме внешнего вида, отличается еще запахом и, и даже и вкусом. даже вкусом. Даже вкусом да. Ну, это прям реально пахнет маслом. Вот как, не знаю. Да. Я думаю, что оно пропитано. Это, конечно, не сама древесина, оно пропитано еще дополнительно. Ну Что-то в этом есть. Это классно. Да. После а, вкуса да. флейты. Остается. Вот это розовое дерево. В России называют его розовым. По-английски называется Тюльп вуд, то есть тюльпановая, имеет такой очень специфический красивый э, рисунок древесины. Ну, и здесь, наверное, два более распространенных э, материала – это палисандр и самшит. По-английски называется страшным словом кастеллабокс. Ну, вот, если такое встретите, это самшит. Mm -hmm. вот, э, что мы про них узнали сегодня? Но вообще, модели, поскольку это одна и та же модель, они все очень легкие в звукоизвлечении, они все очень, ну вот, не знаю, на мой вкус максимально удобные, и по каким-то скачкам, и по э, удобству э, именно вот тактильному. Э, и, наверное, я, если бы оказалась перед выбором вот из этих четырех выбрать себе, <laughs> я была бы... Это, это очень сложный выбор. <laughs> Все четыре. Потому что они четыре. по звуку, они очень близкие по звучанию. Где-то э, чуть более, больше каких-то призвуков шипения, uh -huh. вот этого песочка, как говорят э, в звуке. А Где-то более чистый, более э, ровный и круглый звук. Но это все настолько вот чуть-чуть того же самого песочку, что это как краска, это очень интересно и красиво, и я бы, наверное, не смогла выбрать. Взяла бы все. Не, ну очень кайфово, когда берешь и действительно пробуешь, и каждый раз ты берешь ее заново, такой, о, а вот это интересно, а еще вот это получается. А на новой ты вроде ее отложил. Потом берешь снова, и она опять как-то по-новому что-то отдает да, и отвечает. То есть какие-то отдельные ноты, какой-то отдельный тембр, не знаю, какую-то вот краску, да, то есть такое неуловимое. Деревянные инструменты положено разыгрывать, это новые блокфлейты, то есть они не разыгранные, мы на них играем, я надеюсь, судя по всему, мы играем на них в первый раз с того момента, как они вышли с производства. Вначале не положено играть на инструменте дольше определенного времени, там 10-15 минут рекомендуется. Потом происходит разбухание блока, и они начинают свистить. Да, Скорее, затыкаться. Затыкаться. Да. Вот у нас какие-то две из них реагировали раньше других, насколько я помню. Да, одна из вот денеровских флейт. Сейчас уже не вспомню какая. Самшит, а сам точно. И, и по-моему, олива. и олива вот. Может и полисандр тоже. А, и как это ни странно, пластиковая? Uh -huh. Пластиковая, да. А, причем интересно, что а, бывает, выбираешь из одинаковых пластиковых, казалось uh -huh. бы, а, на заводе сделанных. А, ну, то есть они же форм... по формам как-то там делаются. Uh -huh. и... Одна затыкается, другая нет. То есть даже пластиковые инструменты вообще-то лучше выбирать. Лучше, если есть выбор. И пластиковая очень быстро, ну, даже удивительно, насколько быстро. Хотя есть способы, есть какие-то специальные, как это назвать, не пропитки, ну, в общем, какие-то смазочки, которые позволяют чуть дольше. Не заливать инструмент. Угу. Ну, заливается, имеется в виду, что как вода накапливается. Конденсант, в, в да, свистке, вот этот, да. который мешает э, прохождению воздуха и, соответственно, звукоизвлечению. Угу. А у дерева это скорее просто разбухание самого блока, да. То есть там само место формирования звука сделано достаточно тонко. И до хватает немножко, скажем так, миниатюрного какого-то микроскопического изменения в поверхности, чтобы uh -huh. звук перестал уже получаться таким, каким он был изначально. Соответственно, тогда мы ее откладываем. И берем другую. Берём... Почему еще надо иметь 4? Почему можно Вот поэтому. У нас был еще интересный опыт сравнения даже в ансамбле теноров. Прямо пластик с деревом. Потому что второго деревянного тенора у нас не нашлось. Это тоже Деннер, а, тоже Моленхауэр и та же самая модель, что и Сопрано. Но он один, так получилось. А, к нему в пару мы взяли пластиковый, а, пластиковый да, оказавшийся под рукой фирмы Аулус. Мы нашли. Но, во-первых, тембр. Определенно, тембр здесь невооруженным ухом, можно было заметить. И плюс ко всему, инструмент деревянный, он более легкий в звукоизвлечении. То есть, наверное, это один из первых теноров, которые, вот на моей практике, у меня в руках, Убеждают меня, что нет, вторая октава в теноре — это вполне себе играль... игральные... игральный реги... регистр. То есть абсолютно легко играются, берутся ноты, даже вот самые высокие. И опять же, вот бывает, что в гамме играешь, оно звучит нормально, скачки не даются. То есть вот момент перехода именно ска... на... на скачок, он с какими-то киксами выходит. Угу. Здесь все очень ровненько, очень удобно и вообще очень легкий в звукоизвлечении инструмент. В отличие от ауласа, э, вот конкретно, э, хотя мне казалось, вот я на нем играла, мне казалось, что ну, хороший инструмент, действительно хороший инструмент, но вот как раз вторая октава наверху это уже, ну так, на грани. То есть иногда э, играется, иногда не берется, и каждый раз, вот если где-то звучишь, каждый раз думаешь, М -м, будет он, сейчас он, как у вокалистов, сомкнется, или нет. Но... Ну, здесь, конечно, очень большое значение имеет, если ты играешь дома просто для себя. Или там где-то где с друзьями. Да. Это одно. Да. Если ты играешь на концерте, то да, вопрос уже... возьмется, не возьмется, для тебя просто... Принципиальный. Вопрос с там Конечно. В этом плане, конечно, хочется иметь инструмент, который... Ну, для меня, честно говоря, тоже открытие, потому что мы с тенорами не очень много имело дело до сих пор. Но в основном принято считать, что вот... Ну, может быть, не... Не вся вторая октава там, конечно, да, но ну, да, начиная да. от ноты соль, либо от ноты ля, ну, как бы, если оно есть, то это хорошо, если нет, ну, что, мы внизу поиграем. Там, да? Ну, как правило, в принципе, музыка так написана, что, если это консортная, да, опять же, угу. э, не сольная, сольного мало, угу. э, только если для себя какие-то взять произведения, а вот э, консортная, как правило, это все-таки полторы октавы задействуются на теноре, так что... Я думаю, что и в те времена, когда больше использовалась блокфлейта, в те времена тоже не было суперпрофессиональных инструментов. И были чаще всего очень такие посредственные инструменты, мне кажется. Потому что, в принципе, дерево — это недолговечный материал. да, И если часто играется на инструменте, то через несколько лет инструмент выходит из строя. Вот. И м -м, хоть блок-флейта — это достаточно бюджетный, все-таки инструмент испокон веков м -м, был таким, но все равно... Э не часто сейчас встретишь <смех>, не сейчас, не тогда мастера, который делал бы вот идеально, чтобы действительно у тена звучало бы вот это вот э, верх второй октавы. Uh -huh, uh -huh. Да, и было бы, конечно, очень интересно сравнить его еще с другим. Как раз обсуждали, uh -huh. что здесь у нас самый э, доступный вариант, назовем это так. Это тенор из груши. А есть еще палиссандр, например. И вот Палисандр Сопрано у нас э, нам удалось достать сюда. Э, теноров в Палисандре у нас нет пока что, но мы подумаем ну, на может эту быть, тему. С развитием консортного исполнения в Санкт-Петербурге, <laughs> может быть, появится. Э, ну, конечно, Спрос да, когда, на это. когда больше инструментов в доступе, это ну, гораздо проще. И Когда один и тот же будет представлен в нескольких экземплярах, да, это сразу дает большой плюс. И Тем более, когда разные породы Дерева. Поговорим еще про альты. Из альтов маленхаура у нас здесь представлен один. Это модель Канта из груши. Модель более простая, считается более бюджетная, чем Денер или кинцикер как вот тенора и сопрано у нас. И в ансамбле мы попросили местный инструмент в помощь, да, вы это тоже сейчас услышите. инструмент достаточно звонкий и тоже очень удобный то есть на самом деле что что я подразумеваю под удобством да? если брать ну как, среднестатистического музыканта который начинает осваивать блокфлейты он обычно обзаводится такой человек обзаводится пластиковым инструментом как правило сначала все-таки Uh -huh. более такой бюджетный вариант uh, и дальше идет вот момент перехода на дерево и uh, как правило ну вот например на кинсикер uh, переход с пластикового обычного вот борочной системы там какой-нибудь или того же алоса uh, будет очень непростой переход потому что uh, и сами дырочки шире и расположение иначе, а вот переход на ДНР, на э, ну вот у меня у самой мёг э, mm -hmm. это вот очень удобные инструменты для перехода с пластика, то есть все под пальцами, все там же где э, выучено, да, вот на пластиковой модели, то есть э, этот вариант тоже очень удобный. И даже не знаю, он достаточно простой по звуку, то есть без каких-то изысков. На денере чуть больше возможности управлять динамикой есть, uh -huh. и я, кстати, в своей практике имела дело с денерами Маленхауэр. И это очень тонкие в управлении инструменты, очень... Чувствительные, да, в плане каких-то изменений твоих. А, да, и на них можно вот более тонкую игру сделать, динамическую именно. Вот здесь, наверное, он действительно, вот то, что ты правильно сказала, попроще. Угу. И, наверное, я бы такой инструмент... Тоже в практике ансамблевой игры использовала. Вот. Я думаю, что он и с вот этими ренессансами тоже хорошо будет сочетаться. Вот. А для соло я бы, наверное, себе <зял> взяла бы что-то более... более управляемое именно динамически. То есть чтобы как-то вот разница фортепиано была чуть управляемее, да, именно интонационно, потому что на блокфлейте самая а, большая сложность — это именно вот эти вот оттенки громкости, которые достигаются а, как раз чаще всего не подачей воздуха, а какими-то другими фишечками. фишечками. Вот. Но... А, Сколь скоро у меня побывал такой инструмент, на котором это все возможно именно воздухом, ну, без ущерба интонации, то я уже примерно представляю, что ага, значит, так можно. Значит, есть такие инструменты. И для сольной практики, конечно, они больше подходят. Вот этот инструмент все-таки ансамблевый. Если честно, для меня вообще это загадка. Динамика на блокфлейте. Ну, есть даже, опять же, такое устоявшееся мнение, что это инструмент, играющий ну, практически всегда по динамике, орган. одинаково средний. Орган. Как орган, как клавесин там, да, то есть нет, mm -hmm. это еще даже до появления фортепиано. Mm -hmm. Даже не было понятия, что вот в нотах могут эти знаки встречаться, mm -hmm. там их и не было, собственно, ни пиано, ни форте, ни каких-то там оттенков mm -hmm. тем на более. На самом деле есть все эти оттенки на блокфлейте, и они очень зависят, от, конечно, от самого инструмента. А, так же, как и на клавесине, кстати, хотя кажется, что клавесин-то уж действительно и орган такие ровные по динамике инструменты. Uh -huh. а, другие приемы — это прежде всего время, uh -huh. то есть в арсенале там, клавесинистов и органистов — это время. Время звучания ноты, время между нот. Да? И за счет... У блокфлейтистов это артикуляция да, mm -hmm. как э, прикосновение к звуку да, какое оно вот и э, плюс ко всему есть пиано аппликатуры то есть каждая нота ну, почти каждая нота не все на самом деле э, какие-то ноты имеют большее э, количество этих аппликатур какие-то меньшее. И все это можно, можно сыграть на пиано гамму, но совершенно альтернативной вот такой вот аппликатурой. Это, конечно, особое волшебство. У меня ровно такое ощущение, что это какое-то особо сильное колбунство, чтобы на блокплее играть, Вот прям давать действительно разницу ощутимую в нюансах. Хотя мы попробовали это сделать. Я все-таки хочу этот вопрос решить. Вот мы имеем четыре. Это, наверное, самое, просто самое-самое классное, что у нас сегодня есть. Это четыре сопранки из разного дерева. И это один из самых частых запросов в наших блокфлитовых видео, которые до сих пор были. Люди пишут, ну так все-таки, ну в чем разница? Ну, как вот понять? Вот берешь в руки, она так звучит, берешь другое, она по-другому звучит. Да, все-таки э, поиграть немножко еще на них, вот на этих четырех. И хотя бы по несколько слов рассказать, что ты чувствуешь, и ну, как-то прокомментировать, в какой ситуации, может быть... Закрой глаза. Да, ней, <laughs> в какой я. ситуации, может быть, тебе бы это больше понравилось и больше подошло. Самшитовый инструмент, наверное, самый распространенный материал, это именно самшит. Он тоже, конечно, такой немножко капризный, потому что часто бывает самшит как-то очень... Непредсказуемо из-за влаги его ведет, его крутит. Uh -huh. То есть как-то хитро там волокна строятся, что вот иногда оно как-то искривляется. При этом часто на звуке это не отражается. Uh -huh. <laughs> да, бывали инструменты вот прям с таким выгибом и при этом ничего. Прям да? Весь, да. весь канал прям изогнутый. Весь, да. Очень звонкий, чистый и без лишних призвуков, легкий в атаке, в звуке, в скачках. Такой надежный, надежный, наверное, инструмент. Ну, может быть, по по звуку я бы для каких-то интересных э, соло я бы, может быть, искала что-то более интересное, да, вот более мне очень нравится когда с песочком звучок, uh -huh. а, это добавляет какого-то какого-то изюма что ли <laughs> в звук, вот здесь очень чистый и этот инструмент очень хорошо встроится в звучание органа и дополнит его, то есть орган более ровный по динамике. А здесь все-таки есть и возможность там добавить какого-то и вибрации в тембр и разнообразить вот как раз вот эту вот звуковую палитру. Так что, наверное, вот органу это подойдет отлично не будем ставить штампов но да конечно сказать были должны это было непросто мы справляемся не действительно очень все каждый инструмент вот из этих это очень удобный и очень красивый по тембру инструмент если искать разницу то наверное вот действительно в области применения да, избавляйся. Это олива. Ну, олива, во-первых, вкусная. Но детям не давать. Извини, то, что даже вот эта рая третьей октавы на новом инструменте извлекается, это вообще не норма. Она не должна... Нет, это вообще-то норма. Да. Но это как раз вот то самое удобство, про которое я говорила, да, то есть мне привычно играть на подобных э, инструментов, инструментах и поэтому все вот эти вот э, э, полудырочки, да, которые э, самая большая сложность на, во второй октаве. Э, никогда не бывает полу. Да, и для каждой ноты это своя какая-то вот полудырочка. Вот. И мне просто удобно. Это самый похожий, наверное, на вот какую-то там Yamaha, например, пластиковую. А, вот у этого инструмента уже появились появились немножечко вот этого песочка, о я говорила, да. То есть если тот такой четкий, круглый и ровный, больше там вот на орган похож, то здесь он какая-то вот деревянность уже, ну в хорошем смысле деревянность присутствует в звуке, благородность какие-то, возможно, может быть обертона даже какие-то появляются, вот что дает тембр такой более деревянный, ну и вкус, конечно. Вкус-запах людей, у которых еще не отбито после ковида. <сих> Проверка. Проверочный да. или постковидный инструмент. Вы, кстати, даете в магазине сейчас? Даем, обрабатываем после... потом. Mm. Так, едем дальше? Да. Палисандр. Красивейший. Полисандр очень красивый, да. И он еще, в отличие от... Тех, наверное, имеет такой микрорельеф. А, тактильно ты имеешь в виду? Да. да. Угу. Вот не знаю, кстати, он пролачен чем-то или это покрытие просто за счет полировки такое. Ну, Скорее всего, какое-то покрытие, ну, да, полуматовое да, может. Да. да. Угу. Вот, потому что блестит, конечно, он так красиво. Звонкий, легкий, все, все на самом деле то же самое. Очень сложно найти какие-то отличия э, именно в, тактильных, э, в тактильном восприятии. Э, тоже очень легко, действительно, вот, берется и третья октава. Наверное, здесь тоже есть вот этот, присутствует, э, как я его называю, песочек. В темпре, то есть вот чуть-чуть какая-то вот шипение, вот блокфлитовое, мне кажется, оно больше всего характерно именно для блок-флит. Если я правильно понимаю, палисандр более твердая порода дерева. Похоже на то, да. И поэтому звук достаточно звонкий, тоже для соло это очень хороший инструмент. А, ну не буду тоже как, каких-то там штампов ставить, с радостью бы на нем поиграла что-нибудь сольное, каких-нибудь концертиков со стороны. Это в биополе Да. Во вселенную, точно. Ну и розовая? Розовая очень красивая, конечно. Это просто вот по картинке, наверное... У меня ощущение, что просто как декоративный какой-то объект рукой да, да да а вот еще оливы бывает тоже часто с такими прослойками и даже с какими-то там зеленоватыми очень красиво здесь вот тембр чувствуется что он Опять все тот же самый песочек. <смех> Не знаю, как его еще назвать. Ну, Какой-то более индивидуальный, что ли, да, да характерный. Очень. Да. И вот э, как раз э, его, наверное, интереснее было бы использовать в сольной, в сольной практике, потому что, как правило, вот интересные тембры, они хуже встраиваются в ансамбль. Одно, ну, однотипных инструментов. Ну, то есть, если ты приходишь в ансамбль, это минус. Если ты приходишь да, в рицу, это, это действительно плюс. минус. <laughs> это действительно минус. И если с каким-то вот толком подходить к выбору инструмента ансамбля, то нужно приходить всем ансамблем <laughs> и брать, сопоставлять инструменты. Uh -huh. а, и получается, что даже одинаковая модель, одинаковая даже одинаковая древесина она часто очень не дает одинакового тембра и вот, хорошего сопоставления в ансамблевой игре. Вот. Этот инструмент, может быть, даже из вот этого ряда, вот так вот, если рядышком их ставить в один ряд и выбирать, может быть, этот инструмент как раз оказался бы самый интересный по тембру. Но опять же, кому-то нравится больше более чистый, более открытый звук. Ну, на мой вкус, наверное, может быть, я бы. Ну и плюс на мой вкус <laughs> визуально этот инструмент оказался бы интереснее всего. Круто, а -а, мы нашли. <laughs> Точно. Ну, вот мы когда как, не мы когда нашли. рядышком, э, uh -huh. да, они их uh -huh. ставить в один ряд. Понятно. Никогда да. не знаешь, когда типа зовут играть с органом. Да, нет, знаешь. знаю. <смех> <смех> и поэтому не отказываешься ни от чего. Да? Нет, ни, ни от чего не отказываешься. <смех> Особенно, если предлагают. <смех> Благодарю за содержательную беседу. Спасибо. Это было здорово. Было приятно поиграть и пообщаться. Увидимся обязательно еще на канале и вообще. А на сцене, в том числе, надеюсь. Все возможно. <смех> да. Хоть на этой. <смех> И вам, друзья, тоже спасибо, что смотрели. Мы с вами увидимся. До новых встреч. Пока.